Меня зовут Полушин Сергей, я работаю руководителем группы защиты производственных систем в компании 700. Я руковожу подразделением, отвечающим за безопасность производственных систем. У нас отдельно подгруппа выделена в управлении функциональной безопасности. У нас было три этапа. Первый — это обучение, второй — это киберполигон стенды, и третий — это самый главный этап, это редтиминг, в рамках которого у нас и эмулировались АПТ-атаки на реальную инфраструктуру нашу. Соответственно, у нас будет им... К третьему этапу их должна была предотвратить, ну, расследовать. Соответственно, если какие-то атаки привели к эффектам, то мы должны были провести восстановление инфраструктуры. Если рассматривать киберполигон, то у нас опыт большой в этом направлении. Вот. Но опыт был только ИБ-шный. Здесь мы формировали уже блюки с составом IT и СУТП. И, соответственно, до этого мы такого делали. У нас были ошибки в процессах организации кибручений. Во-вторых, мы выявили некоторые недостатки в наших внутренних процессах по реагированию и даже некоторые процессы связаны, не то что процессы, а некоторые настройки наших средств защиты. То есть польза, я считаю, колоссальная была. За то время, сколько был проведено вот это мероприятие, это хороший показатель для нас. У нас еще ретиминг, мы бонусом получили независимую экспертизу там внешнего внешней компании по оценке защищенности нашей инфраструктуры. В отличие от пинтестов, где лютим не реагирует, то есть мы здесь честно такую картинку, как вот если бы реально атаки произошли, сколько времени э, заняли, какое предотвращение, какое время реакции, то есть вот такой, я считаю, честный, взвешенный. Э, анализ на, на защищенность. Если у вас более зрело выстроенный процесс, если у вас есть средства защиты, если у вас там есть система мониторинга, то, в принципе, я бы, и раньше не проводили никаких таких мероприятий, я бы все-таки порекомендовал проводить его в формате редтиминг. Если вы хотите планировать данное мероприятие на постоянной основе, то все-таки нужно двигаться в сторону киберполигона, потому что это менее трудозатратно, ну, на большом горизонте. Вот. Из ошибок, ну, в принципе, как я сказал, если нужно обучение, то оно должно быть разноплановым. Также нужно тщательно подходить к подбору команд. У нас очень много было коллег, которые мы, ну, реально пассажиры были в этих обучениях. Вот. И не стоит найти, возлагать функции по форензике. То есть это чисто и тема. Не надо их этому учить. Поскольку у них опыта в этом не, не будет, они забудут через неделю все, что мы обучили.